Остаются минуты до начала игры Содрогаются стены словно грома Для слабых духом этот спорт закаляет сталь И недаром здесь лучшим из лучших За отвагу дают медаль Давай, давай, металлург в атаку Давай, давай, металлург вперед Давай, давай, прояви отвагу Давай, давай, нас победа ждет Металлург!